Настройка терминала Quick. Я рад всех приветствовать. Я решил записать постепенно серию видео обучающих по терминалу Quick именно для версии 8.5 и более новых. Произошло последние год, произошло несколько таких критических изменений, и поскольку возникает и путаница у трейдеров, и очень большой интерес вообще именно к настройке терминала Quick. Видео. я решил еще дополнительно записать чтобы и для себя тоже уяснить какие моменты все-таки эти терминал чем отличается в каких можно работать каких нельзя работать кому можно кому нельзя ну поговорим о всех плюсах минусах отличиях и будем говорить мы про три типа версий версия 7 терминал quick более старой мы уже не берем, шестая это уже история, только для эксклюзива. Дальше идет версия от 8.0 до 8.4 там с копейками. И начиная с версии 8.5 произошли еще дополнительные изменения, про которые я подробно расскажу. Некоторых это может касаться, но я думаю в большинстве уже всех это должно касаться, потому что пришло время переходить к новой версии терминала Quick. Я всегда говорил, что не торопитесь никогда обновляться, я и сейчас такое же мнение, но вот произошли некие критические изменения, что нужно перейти на версию 8.5 и более новую. Какие, давайте я сейчас подробно постараюсь быстро рассказать. Критических обновлений, которые произошли вот последних на этих трех версиях, про которые буду говорить, это первое, это переход на 64-разрядную архитектуру. Что это значит, для кого это грозит? То есть уже версию последнюю, начиная с версии 8.0, запустить не могут те, у кого 32-битная система Windows. Вот для них уже пришло время, соответственно, обновлять систему Windows. Ну, уже достаточно 32-битной системы, их мало все таки осталось но тем не менее они существуют и у меня есть один из компов на котором стоит еще xp 32 битная и как ни странно этот комп еще работает хотя ему уже там больше наверное 10 лет но тем не менее функционирует и некоторые, э -э некоторые операции я на нем провожу это первое второе важное особенно для меня как разработчика, важно что произошел переход начиная с версии 85 дополнительно перешел был переход на другую версию языка Lua Это язык Lua на которых разрабатывается и самый лучший язык для разработки торговых роботов, роботов-помощников для терминалов КВИК. Вот там сменилась версия. Была версия 5.1, стала версия 5.3. Это повлекло за собой некие сложности, потому что версия 5.3, основная особенность, основная сложность, чем что произошло, там появились такие дополнительные, возможности использовать в явном виде численные значения, то есть целые числа и вещественные числа. И вот с этим происходят, точнее, происходили проблемы, потому что ну, в квике все числа, номера заявок, они возвращаются как бы, из таблиц в виде строк, и их приходится там, переводить в числа. И вот здесь вот возникают сложности, но, но все эти сложности они решаемы, и это больше коснулось тех, кто сам самостоятельно разбирается и программирует кстати в последней главе курса по языку который я записал там я как раз эту проблему коснулся там кто разрабатывает и пользуется моими уроками то можете подумать насчет приобретения дополнительной вот следующей главы в которой как раз вот переход описан как быстро и легко перейти на вот версию 8.5 и на более позднее соответствие и следующее обновление которое Критическое ⁇ это появление длинных номеров заявок на, на рынке Fords. Я могу это продемонстрировать сейчас. Вот, могу показать, открыть. Как видите, вот здесь вот стоп заявки. И видите, что номер заявки он состоит вот из вот, определенной длины. А вот номер заявки на рынке Fords, она намного длиннее. То есть она уже не может быть, не поддерживается 32 битными архитектурой старого квика. То есть для того, чтобы это использовать, нужно обновляться. Ну и уже рекомендую, тогда если обновляетесь вы от седьмой версии, обновляйтесь, конечно, до последней, до версии 8.5. Я всегда говорю, что обновлять нужно очень аккуратно. Всегда делайте копию папочки, которую будете обновлять. И у вас остается старая версия. И следующий вы обновляете. у меня эти версии там с версии 6. Все эти папки для каждого из брокеров есть. Там БКС, открытие, там у меня есть 6 версия, 7 версия, 8.0, 8.5 и там самые последние. То есть если вы хотите обновляться до самой последней, обязательно копию папочки сделайте. Потому что потом будете очень долго просить брокер вернуть вам старую версию, а тут у вас будет старая папка. Что-то там косячит, что-то не пошло, вы просто вернулись к предыдущей версии и с ней работаете. Вот это э, такие моменты я рекомендую вам делать. Вот основные три критических обновления, которые э, за собой повлекли э, некие проблемы для большинства. По поводу внешнего вида. О, основной меню системы создать окно, оно все одинаковое. Вот перед вами седьмая версия, меняя версию на 8.1 у меня, и как видите, здесь точно такое же меню. Меняем на версию 8.5, и как видите, здесь точно такое же меню. Меняем версию 8.5, точнее здесь самое последнее, вот на текущий момент 8.9, который я обновился перед тем, как записать видео, здесь все точно такое же меню. То есть ничего здесь принципиально не меняется, в том плане, что вы с седьмой версии легко перейдете на восьмую версию и сразу никаких таких э, критических там не возникнет моментов, как переход с шестой там на седьмую там с пятой на шестую. Вот тогда были обновления, все полностью меню переделали и было тяжело, конечно, приспосабливаться. Но... Но все же, рано или поздно, вам придется переходить, и сейчас вот такой момент, когда уже пора. Уже версии 8.5 и выше, она уже достаточно опробована, уже там все косяки, которые вначале появились, они исправлены, можно спокойно переходить и работать. Ну вот 8.9 не знаю, только обновился я, но 8.7 версии я уже давно работаю, и все там нормально. Какие еще появились такие изменения, которые, ну, возникают некоторые из этого Сложности и недопонимания. Вот, например, не знаю, зачем это вот сделано, но вот фондовая секция, считай позиции, вот этот раздел, это вот создание нового окна, сейчас я в кивике покажу. Здесь две таблицы, они изменились. Были лимиты по бумагам и лимиты по денежным средствам, а теперь это позиции по инструментам и позиции по деньгам. То есть, начиная с версии 8.0. Вот в этом возникает иногда сложность. Кто смотрит мои старые видео по седьмой версии, то вот здесь возникает сложность, потому что люди не могут найти эти таблицы. Они просто переименовались. Лимиты по бумагам стали позиции по инструментам. Лимиты по денежным средствам стали позицией по деньгам. Вот, собственно, и все. Дальше какие-то вот ниже я смотрел там названия, я даже их и не использую, эти таблицы. Ничего больше я вот такого не нашел. Отличие седьмой 8 восьмой версии, в чем могла бы возникнуть сложность. Вот, собственно, пока только вот здесь, в этом названии таблиц. Важный такой момент. Какие еще отличия? Корректировка быстрого стакана. Вот такое небольшое я заметил изменение, что вот здесь вот в седьмой версии к стакану я, к быстрому стакану подвожу верхнюю графа, правой клавишей мыши, и здесь у меня всплывает редактирует таблицу. В восьмой версии у меня сначала возник ступор, по-моему, даже не с 8, а с 8.5 началось, ну или в каких-то последних. Я правой клавишей мыши, а мне здесь только подобрать ширину столбца. Но, как знаете, с 7 версии, когда вы выделяете вот здесь вот стакан или график, у вас здесь есть действие. Вот это контекстное меню, оно отличается. Если вы кликнете на стакан, оно будет одним. Кликните на график, здесь действия появятся другие, видите, под меню. Вот если вы кликаете на стакан, нажимаете действие, то здесь вот редактирует таблицу, вот это меню можно найти. Здесь также шаблоны, там редактируют шаблоны. Все это я подробно еще в отдельных видео запишу. Здесь вот такие вот общие моменты. Вот это вот изменилось, это сначала тоже у меня возник такой небольшой ступор на этом. Следующее код бумаги и код инструмента. Это известная таблица текущие торги. Вот здесь вот колонки код бумага. Код инструмента у меня. Код бумаги и код класса. Если я беру версию последнюю, 8, то здесь у меня код инструмента и код класса вот эти названия столбцов изменились, опять это иногда возникает из-за этого путаница. Вот это вот изменение столбцов, названий и так очень много различных таблиц, и так очень они похожи по названиям. Еще вот это изменение, она еще больше путает, конечно, пользователей квика. Я бы вот от этого на самом деле воздержался. Следующие вот такие вот мелочи, которые я нашел. Шаг цены инструмента на графике. Ну, просто вот дополнительные фишки, которые появляются. Вот возьмем версию 8, график, правой клавишей, редактировать. И вот здесь, например, у меня появился шаг инструмента можно выбрать. Можно авто. Было в версии 7 только авто и фиксированная задача. Вот здесь шаг инструмент. Но вот такие мелочи, которые я, собственно, никогда и не использовал. Если бы не стал записывать это видео, наверное, это и не узнал бы. Но вот следующее отличие, которое мне интересно и которое я действительно использую. Видно, сколько робот занимает памяти. Это такой момент очень интересный, очень полезный. И, конечно, я его использую. Все равно мне приходится работать и отлаживать на седьмой версии, потому что там работает такая прекрасная программа, как декода. Те, кто не занимается программированием, это и не важно, и даже не берите в голову. Но я программирую роботов на, на седьмой версии. Точнее, не только на седьмой, но обязательно ее использовать. И вот здесь вот при запуске сервиса скрипты, здесь, соответственно, вот появляется память, сколько занимают роботы. То есть, если я запускаю там какой-то какого-то робота я вижу теперь сколько он занимает память ну, вот автозапуск заменять занимает 70 килобайт всего а вот например сток детектор занимает у меня вот 650 он там может быть чуть больше памяти занимать чуть меньше ну в зависимости от того как он работает то есть, Ну, я могу таким образом контролировать работу робота чтобы он у меня память не перегружал если я его запустил увижу что у меня память там от 500 растет там мегабайт 2, три 4, 5, то соответственно да, здесь вот в килобайтах соответственно это какая-то проблема именно технического характера то есть у ее, ее надо тогда решать но ну, вам как пользователям наверное это тоже в голову брать не нужно но вот, вот такие моменты которые я заметил я вам их рассказываю если заметить что-то еще такое принципиально интересное что я упустил ну, я буду благодарен за комментарий к видео. Пишите, я тоже буду знать. Мне тоже это интересно, поскольку терминал Quick я использовал, использую, но ну и продолжаю использовать, поскольку на российском рынке этот терминал незаменимый. И сейчас с появлением и развитием Санкт-Петербургской биржи можно выходить и через Quick на зарубежной площадке. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, данное видео было полезно. Ставьте лайки, если оно вам понравилось. Пишите комментарии. Всегда рад. До встречи.